Привет! Пока наш координатор Денис досиживает свой 30-дневный срок за ролик, который вы сейчас видите в правом верхнем углу экрана, мы свою деятельность не останавливаем. Сегодня мы расскажем вам о том, как каждый из нас подается пропаганде, в то время как важные новости тихо уплывают мимо. Информационная повестка, захламленная роликами с призывом идти на пародию выборов, очень редко всецело освещает все происходящее вокруг. Вот вам несколько примеров. В декабре на выездном совещании Комитета по подготовке города к Чемпионату мира по футболу было принято решение о строительстве временного моста от станции метро Набокрестовская до Теннисной аллеи протяженностью около 1 километра. Как нам сообщал РБК, на этом настояли специалисты по безопасности, обеспокоенные возможной давкой на входе в стадион. Мы об этом узнали немногим раньше. Беспокойный гражданин сообщил нам некоторые детали. Мост будет вести от выхода в метро в чистую зону. Кроме того, строительство ведется без необходимых на то разрешений и экспертиз. Впрочем, действительно, зачем они нужны, если строительство разрешил сам вице-губернатор Игорь Слювов? Простите, Албин. А все данные об этой стройке на деньги налогоплательщиков просто-напросто скрыты. Ни одного строительного контракта на сайте госзакупок нет. Есть лишь короткая строчка в информагентствах. Строительство будет вестись на средства федерального и городского бюджетов. Пока у одних продолжается полет гениальной мысли о строительстве очередного инфраструктурного объекта, происходит нечто более ужасное. Другой пример, о котором вы наверняка не слышали. Продолжается серия физических нападений на оппозицию в нашем городе. И речь тут не о задержаниях. Так в октябре был избит Владимир Шипицын, активист «Солидарности». После этого 28 декабря с ножом напали на нашего волонтера и по совместительству активиста движения «Артподготовка» Владимира Иванютенко. Во время митинга и шествия 28 января в подъезде дома на Тверской улице напали на правозащитника Динара Идрисова. А всего несколько дней назад, 19 февраля, был избит член Открытой России Олег Максаков. С последним нам удалось пообщаться в больнице. Вчера на меня было совершено нападение в подъезде моего дома к Приморском проспекту. Двое неизвестных поджидали меня у лифта, когда я выходил, оглушили меня ударом, после чего нанесли удары еще, в результате которых я вот здесь оказался. Сейчас мы находимся в Александровской больнице, в через тревцовую хирургию, и ждем заключения врача по поводу того, сломана или нет глазница, и соответственно будет или не будет операция. Что возвращаясь к вчерашнему дню, это были два человека молодых с лицами, замотанными шарфами, поэтому опознать их будет сложно. Предыстория такова. Само нападение произошло в 9.30 утра. До, до этого моя супруга гуляла собакой и возвращаясь, заметила этих людей, которые стояли внизу. Яв, явно кого-то поджидали. Но все получается, что ждали меня. Вот, все Как вы догадались сами, никого из нападавших не нашли. Видимо, не очень не хотелось. Мы подошли к самому главному. К морали. Не давайте себя обмануть. Те информационные повестки, которые создаются всего за пару недель до выборов, есть не что иное, как отвлечение внимания от важного. Пока нас с вами кормят вирусными роликами про геев на передержку, активистов избивают, деньги воруют. Бюджетников насильно заставляют идти на переназначение царя. Не голосуйте, если не хотите существовать в этой системе. Записывайтесь на наблюдатели, чтобы осветить происходящее. И, конечно, не забывайте распространить этот ролик. До встречи!